По процессам моего посыла относно проведения выборов без перешкодов для как национальных назиральников, так и международных, моя коллега с организации в Грузии вернулась до Лидзи Михайловны Михалны с таким зворотом, то есть был не так давно лист на имя Центральной выборой комиссии от секретариата НМО, такая организация международная. НДВ, я бы сказал, объединяет 22 организации из 17 стран света, но ну, не света, а в Сходной Центральной Европы. European Network Election Monitoring Organization, НМО. Вся время этой организации является и Весна, и Белорусский Хельсинский комитет. И НМО же цевляло назирание за выборами в шматы местах и в шматы краинах региона, и в Сходной и Центральной Европы, и у Косово, и в Украине, и в Казахстане, и в Кыргызстане, и еще много таких краин, которые великий опыт по за выборами. Так вот, секретариат ЭНЕМО накировал лист с просьбой запросить ЭНЕМО назирать за выборами у Беларуси. И моя коллега из Грузии она сказала, что они ждут на остановочный отказ и были бы очень рады, как их запросили так же провести Мониторинг выборов у Беларуси.